Чего начинается Родина? Без каких-то видимых проблем, без особой розги и шпицрутина Нам так ловко поменяли всем родину на президента Путина. Это было верно решено. Должен быть порядок, как-никак Если любят люди не одно То в стране вот этого бардак Если кто решил любить начать Родину с картинки в букваре С песенки, что пела ему мать С товарищей, живущих во дворе Для кого-то родина березы В драке первый нос разбитый в кровь Слезы радости и горе слезы это нехорошая любовь. Непременно осознать нам надо, Будь обрезан ты или крещен, От Камчатки до Калининграда Край наш в президенте воплощен. Лоб его высок и мокрый от пота, Знак наш путь единый безусловен, Пробиваем новые ворота. Хоть по гороскопу он не овен, Нос опять единство воплощает. Нос еще один совсем не нужен. Президент соплей перешибает Всех врагов, когда чуток простужит. Ухо два, и тут народ в сомнении, Не предательствуй второе ухо. Уши воплощают единение Президента и святого духа. Мужественный род лица основа, Подбородок начисто побрит. Воплощает рот свободу слова, Элегантно накрепко закрыт. Вот глаза, и их две штуки тоже. Так чего ж глаза-те воплощение? У меня от них мороз по коже. Не могу свое составить мнение. Родина, пел Юра музыкант. У Родина, ну, предку был и силы. В этот раз подвел его талант. Родина, гляди, какой красивый. Путин он нам пьет мать! Это символ нашего престижа И его мы будем защищать И до пояса, и все, что ниже Мы подвластны все его решению. Обсуждать его не будем даже Автоматом стать или мишенью Это уж как Родина укажет Гордо встав, не в коленция Заявляю, Путин не мессия Это наша с вами квинтэссенция Путин – это вообще Россия, то не фраза а «целая эпоха, мрамором в сознании граня, до последнего я в вторю вздоха». А зачем нам мир, где нет меня? Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Монетизация отсутствует. Работа канала «Дет Архимед» возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Ура, товарищ, как смысле? Большое спасибо!